Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня говорим о такой теме, как лучшие акции для инвестирования в 2019 году и вообще в принципе в период экономического спада, что может являться фаворитами, то есть на что обращать особое внимание инвесторов при выборе акций. Я, наверное, не буду говорить о каких-то конкретных историях, но я дам определенный алгоритм, который позволит выбрать наиболее интересные перспективные акции. Если говорить об интересных и перспективных акциях, это нужно понимать, что должны быть какие-то компании, у которых должны быть какие-то определенные показатели, которые позволят этим компаниям, во-первых, пережить кризис, пережить кризис ликвидности, то, что деньги будут достаточно дорогими, во-вторых, ну не провалиться в плане, в плане выручки, в плане прибыли, да, то есть, которая может, в принципе, в период кризиса возникнуть, и при этом причиной кризиса вы понимаете, что будет, скорее всего, удорожание денег в глобальной мировой экономике. Итак, на что стоит обращать инвестору особое внимание, на какие показатели в компаниях, фундаментальные показатели, которые позволят определить так называемые истории, которые, ну, во-первых, они в любом случае будут падать вместе со всем рынком. То есть, если рынок будет падать, не обязательно это может произойти в девятнадцатом году, возможно, это произойдет чуть, чуть попозже. Но если рынки падают, да, на рынках творится хаос, люди в панике, у всех уровень страха находится на высоких значениях, и тогда продают все, все ликвидное, что можно продать, все непосредственно продается. И есть компании, которые даже сейчас являются привлекательными объектами для инвестиций, но они, соответственно, подпадут, попадут под раздачу на вот этой вот депрессии, да, то есть на вот этих вот эмоциональных всплесках, которые, скорее всего, будут, потому что будет, ну, скажем так, глобальная рецессия. Так вот, это будет уникальная возможность стать собственником очень хороших активов, потому что они, во-первых, выживут, да, то есть, во-вторых, они смогут усилиться, усилиться в период кризиса. Каким образом происходит усиление, ну можно купить конкурента, можно купить команду конкурента, можно из-за того, что экономика будет депрессивная и будет большая безработица, можно диктовать условия новому персоналу, да, можно не повышать заработную плату, люди будут держаться за рабочие места. И в конечном счете все это приведет к тому, что затраты будут сокращаться, а эффективность компании повышаться. Ну что ж, интриги создал достаточно много. Что же это за компании? Да? Что за компании, которые могут быть интересным объектом для инвестирования в следующие 3-5 лет? Первое это показатель, это компании, у которых отсутствует долг или размер этого долга очень комфортен, да? что значит очень комфортен. Это значит, что отношение долга к выручке компании составляет ну, не более двух. Да? Это о чем говорит, ну, опять, если приводить пример, переносить этот пример на физическое лицо, допустим, у вас в год доход 1 миллион рублей, а Общая сумма кредиторской задолженности, общая сумма кредитов, которыми вы распоряжаетесь, которые вы имеете, у вас составляет 2 миллиона. То есть это, это, это очень комфортная нагрузка. Да? Это говорит о том, что в принципе, если вы захотите, да, то у вас будет возможность с этим кредитом расплатиться. А второй момент – это доходность на акционерный капитал, так называемый показатель ROI. Да, то есть это компании, которые создают очень высокую акционерную стоимость, которые для акционерного капитала зарабатывают приличную доходность, как минимум превышающую доходность ключевой ставки рефинансирования. То есть если мы понимаем, что текущая ставка 775, то компании которые одновременно обладают такими качествами, что у нее низкая долговая нагрузка и доходность на акционерный капитал превышает 15%, то эти компании действительно имеют право на включение в портфель, потому что у них в этом случае они ну, низкая долговая нагрузка, вероятность банкротства компании достаточно низкая и плюс они создают хорошую акционерную стоимость для акционеров. Следующий а, ключевой показатель показатель а, дешевизной компании, это ситуация, при которой есть так называемый показатель, цена балансовая стоимость, то есть а, текущая цена компании, разделена на ее балансовую стоимость. Баффет, Уоррен Баффет в этом случае говорит, что если вы покупаете, почему для человека. Купить 1 доллар за 40 центов является хорошей инвестицией, но когда вы перекладываете этот же самый паттерн на оценку компании, то люди воздерживаются от инвестирования да, и ждут, когда этот уровень будет наиболее привлекательным. Еще раз простым языком, то есть есть балансовая стоимость. Если вы возьмете и стоимость, ну, распродадите компанию по запчастям, по ее составным частям то в этом случае вы получите денег в два раза больше, чем ее текущая рыночная цена. Опять же в своих обращениях, в своих эссе, к акционерам Berkshire Hathaway, он говорит, что в свое время была ситуация, что Washington Post стоила, компания стоила 80 миллионов долларов, в то время как активы ликвидные, которыми эта компания владела, да, то есть балансовая стоимость составных частей этой компании составляла 400 миллионов. Можно конечно надеяться и ждать, что эта компания будет стоить 40 миллионов, но в долгосрочном периоде, периоде рынок все равно оценит эту компанию справедливо. Хорошая история, да? то есть посмотрите на этот показатель, причем этот показатель, эти показатели, их найти достаточно просто они присутствуют и в специализированных сайтах, эти показатели можно посмотреть на московской межбанковской валютной бирже, стоимость компании, балансовую стоимость компании можно прочитать в отчетности компании, то есть фактически, если говорить о том, какие же компании будут хорошим объектом для инвестирования в ближайшее время, это компании, у которых низкая нагрузка, у которых акционерный капитал выше в два раза, доходность акционерного капитала выше в два раза, чем ставка рефинансирования. И эта компания желательно, чтобы отношение рыночной цены компании к балансовой стоимости было ниже единицы. И такие компании действительно получат очень мощные, серьезные конкурентные преимущества в период кризиса. Потому что отсутствуют долги и кредиты брать не нужно. Бизнес-модель не заточена в использовании кредитные деньги, которые могут увеличиваться в стоимости. А, компанию, если разобрать по запасным частям, она, соответственно, денег акционер получит больше, вы вообще в принципе как акционер тогда не имеете рисков. От слова совсем. То есть даже если компания обанкротится, все равно стоимость ее составных частей больше, чем цена, по которой вы ее купили. То есть это концепция стоимостного инвестирования во все Хотите об этом более подробно почитать? Найдите книжку «Анализ рынка ценных бумаг» совместно написанной Бенджамином Грэмом и Додом. Там как раз вот про вот это стоимостное инвестирование очень подробно, комфортно написано, и вы станете, уверяю вас, очень успешным инвестором. У меня на этом все. Если понравилось видео, если считаете информацию полезной, на что обращать внимание, то тогда ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем колокольчик, чтобы получать уведомления. У меня же на этом все. До свидания вам и удачи!